Всем привет! Вы на канале "Как заработать в интернете". Шесть дней назад я вот снимал видеообзор про биржу Biliu. Здесь мы получаем 100 долларов за регистрацию, плюс еще 100 долларов за то, что мы подтвердим почту. И если вы пройдете верификацию, вы еще сможете получить 100 долларов. того будет 300 долларов. Вы можете зайти от Copy и выбрать себе здесь трейдера и инвестировать сюда день. Вот я здесь выбрал трейдера вот этого вот. Он мне уже наторговал 5 долларов. И арттрейд он наторговал мне 2 доллара. Депозит у меня 200 долларов. Это бонусные. Также здесь есть партнерская программа. Вот переходите сюда. Копируете свою партнерскую ссылку. Вот она сверху и ваш промокод будут вот эти вот цифры также даете ваш промокод вот эти цифры люди будут здесь регистрироваться вы будете получать комиссию от их них торгов вот к примеру они здесь зарегистрировались зашли в капитрейдинг поставили вот так вот депозиты как я вот это сделал и вы будете получать комиссию вот если мы перейдем в мой кошелек на балансе вот у меня 2284 Сейчас мы их обменяем на USDT и выведем отсюда деньги. Тем самым мы с вами проверим, платит данная биржа, либо же она не платит. Итак, переходим в торговлю. Здесь выбираем USD Coin и. Тезер trc 20 USDT выбираю здесь максимум сейчас мы все это продадим получается от 2284 USDC coin пройдет 2281 USDT нажимаем продать итак мы видим ордер выполнен Нажимаю здесь закрыть. На балансе осталась вот маленькая сумма. 0,84 USDC Coin. Итак, теперь переходим опять в кошелек. И USDT TRC20 я могу вывести. Нажимаем здесь вывести. Итак, друзья, я продолжаю данное видео. Всем, кто здесь зарегистрирован на данной бирже, можете выходить с нее. Написать Кучу плохих отзывов вот Перейти в ВК Телеграм, чаты Написать отзывы, что данная биржа Это скам Она собирает Бабки, деньги И никому ничего не платит Вот мой вывод отклонен Второй вывод вот Проверяется, но он также будет Отклонен Также данная биржа Она может тебя в любой момент заблокировать вот я здесь написал в службу поддержки, проблема с выводом. Мне ответили, здравствуйте, вывод реферальных с бонусных средств больше не производится. Теперь начисления будут идти только с собственных средств реферала идет партнерская система. Перестройка системы, ну не знаю какая там у них перестройка системы. Было все четко, сейчас они решили все поменять, выводы средств решили они прекратить. Никому не советую работать с данной биржей. Забываем о ней, пишем только плохие отзывы. Здесь можно вот перейти в Телегу, в ВК и понаписывать все, что вы думаете про данную биржу. У меня здесь структура нормальная. Вот люди здесь регистрируются, как видим, я вам советую всем забыть про данную биржу и написать как можно больше плохих отзывов. У меня на этом все, данная биржа уходит в скам, поддержите данное видео комментарием, поделитесь в социальных сетях, чтобы как можно больше людей узнало про данную биржу, что она не платит, она разводит людей на деньги. На этом у меня все. Всем, кому понравилось данное видео, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Всем желаю больших заработков в интернете. Всем хорошего дня и всем пока.